Каждую осень в Зерникове, сельском городе в 100 км от Берлина, группа лиственных деревьев образовывала свастику. Желтые деревья заметно выделялись на фоне вечнозеленых растений, образуя незаконный символ нацистов. Видимая только с воздуха свастика простояла в лесу 60 лет, прежде чем была наконец обнаружена. После того, как местные жители осознали наконец существование свастики, из 100 деревьев во время аэрофотосъемки в 1992 году они предприняли немедленные действия, чтобы уничтожить ее. В 1995 году половина деревьев была срублена, чтобы сделать символ неузнаваемым. Несмотря на все усилия по уничтожению места, немецкие таблоиды опубликовали картину 8 лет спустя, показывающую, что желтая свастика все еще очень жива, так как некоторые деревья начали отрастать. В 2000 году было удалено еще 20 деревьев, уже не оставив следов незаконного символа. Остается неясным, кто посадил этот символ, хотя известно, что он был создан во время пика Гитлера в 1930-х годах. Большинство говорят, что это был лесной страж, сторонник нацистской партии или кто-то, кто был принужден к этому. Некоторые также утверждают, что это была группа гитлеровской молодежи. В то время как символ в Германии исчез, похожая свастика в форме дерева была обнаружена в Кыргызстане, около основания Гималаев. Хотя и посаженные при загадочных обстоятельствах, предполагается, что 60-летние деревья были превращены в свастику немецкими военнопленными.